Добрый день, меня зовут Виктория Залезка. А, снимает это видео Дмитрий Залеский. Сегодня я представляю вашему вниманию новую силиконовую куклу Реберн. Она изготовлена из силикона на платине. Производство Америка. А, девочка имеет функции. Может пить из бутылочки и писать. Посмотрим, как она это делает. есть такой вот комбинезончик приедет вместе с ней. Есть вот такие вот игрушки разнообразные. Также будут документы. Сертификат мастера, свидетельство о рождении. А очень часто меня спрашивают в комментариях, где посмотреть цены. Вообще, какие куклы есть в наличии. А в описании под видео всегда есть ссылка. На магазин вы можете подойти, по, пройти по ссылочке и посмотреть. Если это затруднительно, вы можете зайти на ярмарку мастеров, набрать мастер Дмитрий Залезки и пройти в его магазин. Там есть все куколки и цены на них, а также описание. А глаза у этой куколки из стекла, голубого цвета, волосы светлорусые комбинированного типа то есть есть беленькие светлорусы бровки прорисованы сверху прошиты есть ротик такой открывается губки язычок Сейчас мы попоем ее водичкой. Я не буду много поить, просто так, чтобы вы увидели, как, какие функции у нее есть. Это достаточно головку держим, чтобы удобнее было. Таким образом это происходит. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.